Почвенные фрезы или ротоваторы – это относительно новая технология на рынке, однако уже успевшая сыскать популярность по всему миру. Данная машина – продукт производства итальянского завода AgriWorld, специализирующегося на создании камнедробильного и тяжелого роторного оборудования. Такие машины в равной эффективности – справляются с уборкой деревьев, мелкого леса, камней, пней, крыльневых систем как на поверхности, так и с погружением в грунт. Например, ротоваторы AgriWorld, о которых и пойдет речь, способны работать на глубине до 650 мм. Сегодня ротоваторы применяются при рекультивации полей и возврате их все в оборот, при широкополосной расчистке леса под всевозможную инфраструктуру, такую как линии электропередач, дороги, нефтегазовые трубопроводы а также для стабилизации грунта при дорожном строительстве. Данная модель FTC 14002 с рабочей шириной 1400 мм относится к разряду легких почвенных фрез, идеально подходящих к любым тракторам с мощностью от 120 до 150 лошадиных сил, в том числе к МТЗ 1221. Ведь 80% поставленных фрез AgriWorld FTC 02 работают именно с тракторами этой модели. Отдельно замечу, что для работы ротоватора трактор должен быть оснащен ходоуменьшителем. Перейдем к деталям и преимуществам. Ротоватор состоит из трех основных частей – это корпус, редуктор и ротор. На всех моделях AgriWorld корпус и несущие элементы выполнены с использованием особо прочных конструкционных сталей. Внутренняя поверхность надроторного пространства и задняя гидравлическая крышка выполнены из высокопрочной стали Hardex 450. Этот металл нашел применение во множестве сфер, требующих особо высокий уровень износостойкости, например, в ковшах карьерных экскаваторов и кузовах карьерных самосвалов. Гидравлический задний капот является не только средством обеспечения безопасности зоны за трактором, но и элементом контррезки. С обратной стороны капот оснащен стальной решеткой с толщиной секции до 2 см. Гидравлический капот является стандартной опцией, включенной в стоимость любого ротоватора Агри Основные несущие элементы конструкции и рама изготовлены из стали Домакс. Эта конструкционная сталь обладает необходимым уровнем соотношения твердости, высочайшей абразивной стойкости и устойчивости к коррозии. Ее применение позволяет сохранить конструкционную целостность и оберегает геометрию машины от деформаций при сложных работах. Ротоваторы AgriWorld, в зависимости от уровня заглубления и рабочей ширины, используют все три возможных типа передачи момента. Машины начального и среднего уровней, как это, оснащаются двусторонним ременным приводом с шестью ремнями с каждой стороны. Старшие модели обладают цепной или шестеренчатой трансмиссиями. Молотки, или так называемые рабочие инструменты, весят до 3 кг каждый и обладают толстыми напайками из вольфрама. Корбит – это химическое соединение углерода и вольфрама, имеющее высочайший уровень твердости. Например, оно применяется для изготовления сердечников подкалиберных снарядов и сплава победит. Ротор, как носитель молотков, является одним из важнейших компонентов конструкции. Вес ротора может составлять до 50% от веса самой машины. Ему нужна идеальная балансировка, и в AgriWorld все для этого есть. Компания использует высокоточное балансировочное оборудование KEMP, работающая с роторами весом до 8 тонн, стоимостью 400 тысяч евро. Большую часть работ ротоватор выполняет под уровнем грунта. Для успешного погружения в почву используются боковые направляющие салазки. Расположенные под специальными углами, усиленные сталью DOLOX, они облегчают работу на всех этапах, снижают нагрузку на ВОМ и трансмиссию трактора, а также позволяют экономить топливо. Ротоваторы AgriWorld представлены в наличии на складах в Российской Федерации. Представители компании ответят на любые интересующие вас вопросы и помогут подобрать ротоватор именно под ваш трактор.